Всем русский мир и слава России! Это Всеволод Траченко и проект «Форпост. Около войны». Вот уже несколько недель внимание русского и украинского общества приковано к Херсону. Из города вывозится население, в город стягиваются наши армейские подразделения. Решится ли Украина штурмовать Херсон и сможем ли мы его удержать? Об этом и о других вопросах, связанных с Херсоном и спецоперацией, поговорим с Алексеем Живовым, Политологам, работавшим на референдуме в Херсонской области, и военным гуманитарщикам, помогающим нашим бойцам на фронте. Твое мнение, возможно ли превратить Херсон в крепость, возможно ли превратить Херсон в условный Сталинград? Ты знаешь, я, с одной стороны, сам этот тезис про Сталинград проговаривал недавно на «Крым-24». С другой стороны, меня он немного пугает. Я когда говорю превратить Херсон в Сталинград, Сталинград же был полностью разрушен. Ну да. А я за 4 месяца, ну, честно, пропитался к Херсону искренней человеческой любовью, и к Херсонцам тоже, и к самому городу. Mm -hmm. Это очень красивый город, спланированный, построенный поздней Российской империей. По лучшим европейским лекалам там потрясающие особняки стоят. Он такой же красивый и уютный, как и Севастополь. Вот. И мне бы не хотелось, чтобы Херсон превратился в Сталинга. Вот прям совсем не хотелось бы. Мне бы вообще не хотелось, чтобы хоть один город на Украине повторил судьбу, а теперь уже в России, потому что Херсон уже в России, да, uh -huh. повторил судьбу Мариуполя. Эту чудовищную, страшную судьбу Мариуполя не хочу, честно. С одной стороны. С другой стороны, военная необходимость говорит о том, что... Да, возможно, придется втянуть украинцев в городские бои. Может ли Херсон стать городом крепостью? Может, если его соответствующим образом специалисты военные укрепят, а организуют точки обороны, вполне может. Мариуполь же долго, как бы, даже российским войскам, потому что там сильно и крепко наваливались, mm -hmm. сопротивлялся. В Херсоне тоже можно очень долго сопротивляться, наваливаться. Там есть крупные предприятия с бункерами, там... Городская застройка высотная на окраинах есть. Там есть где окапываться и так далее. Там есть ну, другой нюанс, да, это снабжение. Угу. Это снабжение и ракетные угрозы. То есть снабжение будет вестись по понтонным переправам, по военным. Эти понтонные переправы постоянно обстреливаются химорсами. То есть там будут проблемы со снабжением совершенно очевидные. Потому что э, все под ударом. Каховская ГЭС и железнодорожный мост, и переправа под Антоновским мостом. Все все это будет находиться под ударом. Но, в принципе, при поддержке артиллерии даже с левого берега, при поддержке авиации, вполне можно э, удержать, э, удержать Херсон. Но напомню э, уважаемым зрителям и тебе, что в начале специальной военной операции, еще когда генерал Дворников командовал, в общем, в целом, этой историей, он потом был повышен, в Чернобаевке, которая сейчас является, ну, там, скажем так, базой, да, угу. вот, стояли наши, там Чернобаевка, это же аэропорт, там стояла наша авиация. Стояла авиация вертолетная и штурмовая. А теперь да, даже в Крыму не везде мы ставим авиацию. С тех пор очень много изменилось. Тогда мы могли спокойно ставить, не опасаясь там прилета химорсов, и понимая, как сбивать точки У, могли ставить технику перед линией фронта, в том числе авиационную технику в большом количестве. И штурмовую вертолетную технику и так далее. Сейчас мы себе этого позволить не можем. Сейчас наши все-таки боевые вертолеты летают из достаточно глубокого тыла, как и, как и штурмовые самолеты. И еще эти аэродромы уже в Крыму находятся под угрозой в связи с регулярными атаками беспилотников. Слава богу, пока справляются. Но если вдруг когда-нибудь, не дай бог, не справятся то ты же понимаешь, какой ущерб может принести уничтожение даже одного Ту-22М-3. Ту-22М. Mm -hmm. да. Поэтому э, я к тому, что по отношению к апрелю, даже месяцу, в ну, военной точки зрения, мы находимся, наверное, в худшем положении, чем тогда. Тогда мы могли споко относительно спокойно ставить штурмовую авиацию на передке, и наносить штурмовые бомбовые удары по украинским войскам авиации, не вытаскивая ее с тыла столовых аэродромов. А теперь мы были вынуждены многое отвезти за, назад. И с этой точки зрения наш плацдарм и вот возможности этого плацдарма, безопасная зона, постоянно сжимается. А с появлением Хаймарсов вообще наши, ну, как бы у нас потенциалы сравнялись. Мы можем... Туда крылатую ракету к ним отправить да, На расстоянии 200 километров Ну и они могут подкатить поближе к фронту Хаймарс и на глубину До 70-80 mm -hmm. километров Нанести удар по любому нашему штабу Складу 80 километров Это же глубокий тыл, ты же понимаешь То есть, это прям, то есть в этом плане То преимущество, которое у нас было в начале Специальной военной операции Ракетная глубина поражения Оно пропало mm -hmm. И сейчас еще есть вероятность, что и в целом мы не сможем так эффективно наносить удары даже нашими замечательными полностью российскими, никак не связанными с Ираном. БПЛА «Герань» и, и другими крылатыми ракетами, потому что сейчас поставят на САМС. Уже поставили две установки на САМС. Потом, видимо, еще это, это что-то типа панциря. Что-то mm -hmm. между панцирем и Буком М2. Это зенитно ракетный комплекс ПВО мало-средней дальности. Еще обсуждают поставку ракетно-зеленитного комплекса ПВО «Патриот». Mm -hmm. это, это все проблемы. И постепенно наши возможности, наши наступательные, в том числе и ракетные, будут снижаться. По мере втягивания США в, эту, в этот военный конфликт, по мере поставки все новых, более совершенных средств противодействия, и в том числе и нападения, нам будет все тяжелее. Алексей, понятно, но вот если... Херсон превратят в крепость, как ты считаешь, какова вероятность того, что э, украинцы э, решат штурмовать город? Вот, э, не, не побоятся ли они втянуть свои войска в ловушку? Это зависит от их политических мотивов. А Их политические мотивы, как я понял, определяются выборами в Сенат и Конгресс США, угу. в первую очередь. И же во вторую очередь потребностью Зеленского выдать своему уже заметно измотанному украинскому обществу какую-то ну, значительную перемогу. Выборы в, в Сенат США, если я не ошибаюсь... 8, декабря, 8 ноября. 8 Дмитрий ноября. То есть у нас буквально там неделя или полторы есть, как бы, да, то есть для решающих каких-то вот событий там они либо состоятся, либо не состоятся. Как ты считаешь, вот Херсон удержим? Очень разные мнения на этот счет. Если, я думаю, знаешь как, по-честному, если не будет дано команды отойти за Днепр, mm -hmm. военной команды отойти за Днепр, то мы его удержим. А в силе, ловкости, умея сноровки военных, которые стоят на правом берегу, у меня нет сомнений, я как-то понял, с ними многими познакомился, и никакие рассказы о том, что наши там воевать не умеют или еще что-то, нет, все отлично, все прекрасно умеют воевать, это очень, очень толковые воины, и офицеры, и сержанты, и солдаты, все там, все по уму, очень достойные, все, кто за 7 месяцев не ушел, не был ранен и убит, все, кто остался, такие псы войны, они все очень достойные воины, их бы потом, знаешь бы, всех этих людей, особенно младших, средний офицерский состав в Академии Генштаба и на повышение. Из этих людей и надо формировать потом нашу будущее. Я с тобой Лист. согласен. Те, кто сидел вот в этой вот войне, в тяжелейшей, она не похожа ни на Чечню, ни на Грузию, тем более на Сирию не похожа. Это реально тяжелейшее континентальное сражение, когда против тебя действует противник, зачастую даже технически тебя превосходящий в чем-то. Да? <coughs> как минимум в количестве беспилотников, наличии военного спутников интернета в наличии высокоточных боеприпасов, которых у них неограниченное количество практически. <с archetyre> вот. Это люди очень достойные. И Херсона не удержит. Если будет команда удержать Херсон, мы удержим Херсон. Но у меня есть подозрения, мои личные, я пока не могу прям их доказать, вот, ну, что мы сейчас, по-моему, судя по всему, готовимся не к войне, с, не к дальнейшей войне с Украиной, а к войне с какой-то гораздо более крупной силой. Потому что... С НАТО? Я вот не знаю. Это может быть не НАТО. Может быть, они что-то придумают, какую-то комбинацию, знаешь, допустим, заведут поляков, а под видом там поляков, там, поляки вступят в войну, они же э, на межгосударственном уровне уже договорились о коллаборации по сути, там, союз Польши-Украины. Ну, вот, поляки там и так уже активно присутствуют. Они пока присутствуют как в виде наемников, ага. а может быть, Польша целиком вступит в, в, в боевые действия. Я допускаю такой вариант. И Нарышкин об этом, кстати, глава службы внешней разведки, mm -hmm. не раз говорил. И такое ощущение, что мы готовимся обороняться не от украинской армии, которая, конечно, не способна нам нанести серьезного вреда, а вот от чего-то большего. Потому что только в этом случае есть смысл уходить за Днепр только в этом случае, mm -hmm. только в том случае, если мы ждем массированного удара, когда это сотни, там, десятки дивизий пойдут, и только в этом случае есть смысл копать линию обороны Вагнера mm -hmm. и ставить вот эти огромные конусы, я, кстати, их здесь под Севастополем только что видел, эти конусы. Да. Новые? Да, машина ехала их ставить mm -hmm. куда-то. Вот эти конусы противотанковые, которые ставят в Курской области. Есть ощущение, что мы готовимся к более крупным боевым действиям. Я подтвердить это, это мое субъективное пока что. У меня к тебе сейчас, вот в связи с тобой э, сейчас сказанным, будет вопрос от э, моих подписчиков. Угу. Ну и, кстати, здесь есть и твой подписчик. В каком процентном соотношении происходит обновление армии мобилизованными частями на Херсонском направлении? И смогут ли необстрелянные новобранцы отстоять Херсон? Ситуация с ротацией стала легче. Я слышу уже это неоднократно от офицеров, как в зоне боевых действий начали, наконец-то, давать отпуска. Семь месяцев на войне, семь месяцев спать в земле. знаете, как спит солдат? Он спит в могиле, он вырывает себе могилу, маленькую такую могилочку лиси ложится в нее в спальный мешок и накрывается, у него там даже лица, лицо не торчит. То вот это прям могила натуральная. Специфически очень, люди там в землю выросли. Мы, конечно, наверное, не этого ждали, когда первые, первые недели наши войска успешно наступали, целые области захватывали. Но здесь углу Глубонаковащиям виднее, как двигать войска, как бы оставим все на его мудрость. Он эти решения все принимает, мы помогаем, чем можем. Вот. Я не пытаюсь брать на себя смелость, судить о, о военных планах, и, потому что я не до конца понимаю, всех этих самых. И я не слышал нигде, чтобы какие-то части наши снялись с передовых позиций в Херсонской области и отошли. Ротация есть, да. А отпуска дают, да. Мобилизованные приехали. Друзья, просьба. Проекту «Около войны» важна обратная связь. Мы стремимся быть актуальным, интересным, живым проектом. Поэтому...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 читал как бы, да, про вот эти вот точки, саботирующие э, продажу тех или иных товаров, начиная с бензина, за российские рубли в Херсоне. Там кто-то приводил цифры, я уже не помню, кто там, 141 <связычный> что ли, точка, <связычный> как бы. Как ты можешь это объяснить? Закон в данном случае такой. Россия не страшная, Украина страшная. Украину боимся, Россию не боимся. Видимо, за те 7 месяцев, что мы находились на территории Херсона, мы показали себя настолько либеральными управленцами, что вот, ну, им кажется, что Россия не несет для них никакой угрозы, а вот злая, агрессивная, опасная Украина такую угрозу несет. Поэтому Украину надо бояться, России бояться не надо. Поэтому, если есть возможность ввести тут же гривну вместо рубля, то ее надо прямо сейчас вводить, чтобы, когда придут ЗСУ, можно было поднять руку сказать, да я первый тут начал по 4... Избежать ответственности. По четыре рубля за гривну. Ну, конечно, да. Вообще там есть такой момент, вот эта свадьба в Малиновке, это, это переворачивание козырька, mm -hmm. это присутствует на юге, в южных регионах теперь уже России. Ну, куда от этого не деться. Но в целом, как бы, я еще раз подчеркну, Россию недостаточно бояться. Хорошо ли это плохо? Наверное, скорее плохо, с учетом того, что идут боевые действия. Россия, как очень либеральная... Человеколюбивое государство, в данном случае, mm -hmm. в Херсонской области выступает, а Украина как агрессивное национальное государство, которое придет и покарает всех, кто значит, сотрудничал с Россией. Вот. Что касается личного опыта, я помню, мы ехали тоже с моим товарищем, с одним, мимо заправки, и он вот одержимый этими слухами мимо заправки Мы он говорит, да здесь, наверное, уже не принимают рубли или какой-нибудь курс безумный, ты слышал там 141 точка? Я говорю, ну-ка давай заедем, мы угу. уж прям проехали, я говорю, разворачивайся и езжай. Истерику ему там устроил. Заезжаем, все там нормально, все там рубли принимать, Никаких там курсов, ничего нету, ничего этого. Ну То есть, ребят, надо все-таки все, все эти слухи про 141 точку там все-таки на 10 делить надо. Где-то кто-то, да, там не берет, на рынках не брали гривны. Ну так на базаре э, в Херсоне тоже рубли не хотели брать там, и уже еще в июле месяце. А если брали, то с опаской по повышенному курсу. Ну, было такое. Ну потом привыкли все. Привыкли к тому, что все, рубль навсегда. Сейчас, видишь, ситуация военно-политическая стала меняться, и они тоже пытаются под нее это самое подстраиваться. А, скажи, пожалуйста, вот тебе, как человеку, который как бы, активно вот этим всем занимается, это военной гуманитаркой, mm -hmm. самому а, не обидно, что а, наши части, даже специальные, не оснащены, как бы, да, то есть всем необходимым. Вот, а, должны ли этим заниматься граждане, на твой взгляд? Или вообще, скажем так, по-хорошему, этим должно заниматься государство? Сив, ну, Господь о всех о нас промышляет. Ну, что мы как бы, делаем вид, что у нас все до 24 февраля было хорошо? Не было у нас ничего хорошего. Много слишком накопилось ошибок в государственном управлении и в военном управлении в нашей стране. Сейчас, слава богу, эти ошибки наконец-то стали признавать публичными. Это уже, это уже просто ну, гора свернулась на нашем пути, что вот да, Маргарита Симонян прямо говорит, ребята, хватит врать, прекращайте врать в отчетах, прекращайте врать о том, что у нас все есть. Да прекратите вы уже, вы же вводите в, в заблуждение первых лиц государства. Ведь вводят действительно, mm -hmm. понимаешь? Вот, допустим, предположим, часть зашла да, в, в 24 февраля, вот за 7 месяцев у нее там было 8 уазиков. Ну, вот она зашла, полная часть, полка, палатки, уазики все у них было. Штык, ножи, лопаты, все. Но там что-то сгорело, что-то просто физически сломалось. Берсы на войне стираются за 2-3 недели в хлам, их надо менять. А по нормам положенности они положено выдавать солдату раз в 2 года. Где брать бер? Понимаешь, УАЗики эти были. А потом они там три, допустим, посекло минометным огнем. Это вообще обычная практика. Uh -huh. Один подорвался на мине, один просто наглухо сломался. Остался какой-нибудь, условно говоря, один УАЗик, на котором они еще умудрились перевернуться. Вот они на этом УАЗике ездят. Чтобы беспилотник передать в армию официально, нужно полгода, чтобы его поставили на баланс. Если вот ты его даришь армии официально, нужно полгода, чтобы все бумажки заполняли. И так совсем, там бюрократия просто какая-то, э, и все это бюрократия ведь ради хороших целей, чтобы с коррупцией бороться. Uh -huh. Но получается, что вот как мне объясняли, вот э, офицеру, там, младшему офицеру дает беспилотник, говорит, вот, держи беспилотник для разведки, потеряешь, тебе, как говорится, кранты. Что делает офицер? Берет беспилотник, ставит его на самую безопасную полку в части и говорит: все, от этого зависит, Никому, никому не никого... трогать. Моя свобода никому не трогать. И слава богу, что приезжает волонтер и говорит: вот беспилотник, делайте, что хотите с ним. Вот просто что хотите делать. Можете его убить на следующий день. Но вам же хуже будет, как бы в ваших интересах его беречь. Но никакой уголовной ответственности, никакой. То же самое, я думаю, с этими УАЗиками. Почему там наверху не видит, что мать стесался? Наверное, офицер, офицер по принципу: не скажу, со мной ничего не будет. Скажу, приедут. Не задавать вопросы, сколько тебе уазиков дать, ага. а задать вопрос, а куда делись, а почему. А давай там бумажечки заполни по каждой машине. Почему мы отчасти? он еще там... несколько раз пожалеет о том, что этот вопрос... Помнил. Я думаю, он многократно пожалеет о том, что он вообще поднимал эти вопросы. Есть, наверное, принципиальные командиры, знаешь, такие отцы-командиры, которые ничего не боятся. Но, кстати, именно такие отцы-командиры обычно никуда и не растут. Они вот замирают где-нибудь на уровне майора и всю жизнь майором служат, потому что их не любят за принципиальность, не любят за то, что они начинают правду рубить. Мы же знаем в армии так всегда, за то, что они... Приходит и требует для своих частей, не отчитывается, что все хорошо, говорит, у нас плохо, нам нужно, нужно, дайте. вот а, Такие есть. Вот у, те, у таких старших офицеров, у них все в частях есть, плюс-минус, все в порядке. Если часть, соответственно, а, ну, там не такой заботливый старший офицер, то у них по бумагам все есть, на деле ничего нету. Людей можно понять, они не хотят, ну, в том числе, это же карьерный вопрос, uh -huh. понимаешь, придут, придут проверки, придут контрразведка, начнут спрашивать, в итоге окажется сам виноват в том, что у тебя нету, на тебя это повесят, ну и так далее. Здесь вообще вот подход, в принципе, нужно перестраивать, чтобы всегда было с избытком, и никто не спрашивал, а почему у вас там вот этот УАЗик, а куда он делся, да, в американской армии вообще, когда формируют, значит, Нормы, значит, оснащения всегда закладывают половину на то, что украдут. Вот у них склад завозится с вооружением, да, там, не знаю, там, этих э, стингеров там привозят, 100, знают, что 50 стингеров продадут на черном рынке, 50 выстрелят, все. Они заранее на человеческую глупость, коррупцию, все это закладывается. А у нас каждый, вот знаешь, у нас, и это не только в армии, это у нас везде, все должны быть идеальны. Все должны быть идеальны. Ты вот в шаг влево, в шаг вправо не ступив, Все зарегулировано законами. Везде там чуть отступил, инициативу провел, уже коррупция. Уже, значит, неполное соответствие. Выстрелил ракетой раньше, чем тебе разрешили. Ты вот, допустим, знаешь, что надо стрелять, стрелять именно сейчас. А если ты будешь согласовывать, пройдет, пройдут еще сутки, и цель уйдет. Ты на свой страх и риск, ну ты, в принципе, глобально имеешь право, берешь там определенным боеприпасом, стреляешь и получаешь неполное служебное соответствие. У меня маленький канал, как бы, да, то есть в отличие там от канала Алексея Живого, на котором сейчас 30 тысяч с лишним, как бы, человек подписано, у меня там 600 человек в данный момент. А, еще одна проблема, я теоретически могу получить какой-то отлик, но где гарантия, что я смогу собрать вот необходимую помощь, вот как в таких случаях людям, я не только про себя, я в принципе, да, то есть для тех, кто смотрит это, вот, хотел бы он понимать, что какой-то фронт, как бы, да, то есть работа не занят, вот, и нужно там тоже проводить как бы, деятельность гуманитарную, но не понимает, как это сделать. Слушай, ну, чтобы тебе начали верить люди, ты должен поехать под снаряды, mm -hmm. вот, конкретным людям на напередок съездить, с ними поживи несколько дней, там, поезди к ним хотя бы на, на передовую. Вопрос второй, а как туда поехать? Сейчас, тем более, как бы эти зоны военного положения. Ну, у меня таких проблем не возникает. Вот. А, зависит от того региона, в который там Херсон то одно, Запорожье второе. Угу. Донецк и Луганск, там свои нюансы, там надо, соответственно, договариваться. А, с маленьким каналом собирать тяжело. Uh, ну, вот, uh, допустим, девушка, одна знакомая, тоже русская патриотка, изъявила желание собрать на форму, uh, да ты, собственно говоря, в курсе об этом, и 750 тысяч. Вот ну, это остался... как раз гиенатактис, вот да, эти 30 комплектов. И, и да. это, нет, это другое, uh -huh. это еще 25 комплектов, то есть всего у нас там будет 50 комплектов mm -hmm. этой формы. Вот. Удалось собрать uh, из 750 запроектированных уже там 650 тысяч. С каналом в 40 человек. Ну, чисто по личным контактам, как бы раскидывают по друзьям, знакомым. <coughs> Но нужна сетка телеграм-каналов дружественных, ну да. чтобы знать. Если у тебя нет этой сетки, конечно, Я думаю, сложно. без твоей, например, поддержки но, ей бы трудно было бы но, это сделать. Ну, не только там я помогал. Я Много понимаю. кто помогал. Я вот а, так скажу, что ну, не обязательно же это все собирать в телеграммах. Ну, есть люди, у которых есть свои среды общения. Допустим, че, ну, у каких-то людей есть богатые, а, обеспеченные знакомые. Mm -hmm. Это совсем никак не связано с телеграммом. Здесь, ну, здесь вопрос доверия, как бы. Почему там мне переводят там, средства и доверяют эти вот беспилотники на миллион рублей? Ты же знаешь, что я их отвожу, снимаю постоянно видео с ними, знаю, где я нахожусь. Можно, если будет желание у любого человека проверить, там ли я действительно, был ли я приезжал и так далее. Ничего ли я себе не беру, ничего не беру, все передаю туда. Как бы здесь возникает между людьми доверие, но это нужен определенный временной период. Отработать mm -hmm. и начинать с малого. Я там начал с малого, постепенно, постепенно все больше, больше, больше. Как бы, а сейчас машина гоняете тему. туда. А, а вот тоже я ну, так выбрал для себя, поскольку он, мои друзья в целом по фронту более менее раскидали, хотя бы на каждую часть там по одной буханке УАЗику mm -hmm. раскидали. Последнюю буханку я, вот, как раз, в 255 м полку гнул. Ну, честно говоря, она такая, я ее назвал «Парижанка», потому что увидеть Херсон и умереть, как бы увидеть Париж и умереть. Эта парижанка еле-еле доехала до Херсона, mm -hmm. она там еще прохудилась, ей там 30, 31 год этому УАЗику. Вот, это было прямо исп испытание для меня, доехать из Симферополя до Херсона, но я доехал, mm -hmm. она осталась на ходу. Ребята посмотрели, я говорю, возьмете, они такие, ничего, нормально, подварим тут, подкрасим, все будет хорошо, будет отличный военный ВАЗик. Я говорю, все, забирайте. Работает? Вот, работает, работает, да, работает. Заводится долго только, но работает. <laughs> Значит, да. А в целом, как бы, я сейчас буду для спецподразделений возить. Угу. Есть, для двух, кстати, севастопольских, нет, одного пока севастопольского спецподразделения и нескольких федеральных спецподразделений которые там работают Потому что э, я изучаю как бы, общую ну, картину uh -huh. как, как работают наши военные подразделения примерно понял что э, надо много внимания оказывать специальным подразделениям да они лучше оснащены чем другие действительно у них если там у каких, какой нибудь мотопехота зачастую там, и формы и берс нету что то вот совсем прям ужас uh -huh. смотришь как бы то эти ребята, они обутые, одетые, у них хорошая современная тактика, у них вот эти модные российские шлемы, монокуляры есть, классные тигры там с бережком этим, все, все есть как бы с одной стороны, с другой стороны. За пределами бронированной техники, такого легкого колесного транспорта у них нет, чтобы быстро перемещаться, mm -hmm. в том числе по хозяйственно бытовым делам. Допустим... Идет боевая работа, Там связь заглохла, рыбам глушит. надо сесть на машину и по посадкам по проселочной дороге доехать 10 километров до командира другого соседнего подразделения, например, приданной тебе артиллерии, чтобы uh -huh. с ним переговорить. Вот сейчас там из-за того, что матч часть там сильно выбила за последние 7 месяцев, приходится ездить там, на КАМАЗах, на бтр и так далее. А для этого должны быть просто военные УАЗики. У частей... Или пикапы какие-то. Да, пикапы. У каких-то частей они есть, а у других нету, потому что матч часть сильно истесалась. Вот в первую очередь я сейчас стараюсь помогать спецподразделениям, потому что их работа на фронте крайне важна. Они, как пожарные команды, выступают, они навозят артиллерию, они прикрывают от прорывов, где там ну, первая линия обороны вот, не не удерживает, как бы, они заходят с фланга, бьют, они занимаются диверсионной работой, там, разведкой, ну, то есть огромный спектр, это очень серьезные, хорошо подготовленные воины, э, очень доблестные, э, значит, но, вот, и у них, как бы, все есть, то есть им не надо, там, там допустим, форму им привозить, есть у них форму mm -hmm. Минобороны, там, все заботится об этом. Но, допустим, средства разведки, вот беспилотники, причем даже не такие, а с ночным тепловизором, и машины им нужны. Ну, вот мы привозим. Мо моя задача очень простая, повысить максимально со своей стороны, повысить боевую эффективность этих подразделений. Сделать так, чтобы они вот ни в чем не нуждались, и чтобы нам да, максимально качественно выполняли свою боевую работу. Потому что мы это все делаем ради победы. Ради победы России в этом конфликте, ради того, чтобы Херсонская область, значит, Херсонская область не стала вторым зимом. Спасибо тебе большое. Алексей задержался по пути сюда, это было сказано так. Я задерживаюсь, забыл беспилотник. Теперь, да. я надеюсь, ты успеешь и довезешь его тем, кому он жизненно необходим.